ты, Игнат, а еще старый кавалерист. Я хотел обижать председателя. На повороте попридержал, а она и вырвалась вперед. Рассказывай сказки. Где тебе меня догнать? На занятия, дедушка? У меня дело поважнее твоих занятий. Я к нему, а он от меня. Я к нему, а он от меня. Кто, дед? Раз я к Я аккурату ура самой опушке. Я к нему, будто за гайком. А он от меня чужой, Михаил Антонович, не иначе чужой. Товарищ Рябов, сообщите на заставу. Есть. Закрой дороги в деревню и протши лес. А ты, дед, со мной. Товарищ начальник, след теряется в болоте. Надо обойти кругом, давай. нет не это Здравствуйте. Вот так всегда бывает. Люди ищут друг друга как враги. А оказывается, они приятели. Я вас в первый раз вижу. Это ничего, в жизни так бывает. Руки вверх! Ни к чему. Я ведь свой. Простите, два дня не курил. Вас зовут Игнатом. Фамилия ваша Василек. Вы были партизаном. Вы попали в плен. Вас хотели расстрелять. А вы хотели жить. Ну и выдали командира партизанского отряда. Его... Растреляли. А вы подписали некую бумажку. Я никого не выдавал. И ничего не подписывал. Нет, вы подписали. В ней значится, что Игнат Василек обязуется давать сведения, которые от него потребуют. Отдай, ума! Отдай! К сожалению, Такие бумаги на руки не выдают. Да ведь мы вас редко беспокоим. Последний раз было пять лет тому назад. Так ведь, а? Но ведь мне обещали тогда, что это будет последний раз. Мне говорили, что я буду... Свободен. Это всего. Навсегда. Да мне ведь ничего не надо. Только перночевать. Ну так что же мне? Уходить или оставаться? Оставайтесь. Как это его найти не могут? Не нашли, значит, не могут. Все, как есть, обшарили. Нету. Погоди. Придет время, сам найдется. А сейчас что же он сквозь землю провалился? Фу ты, прости, господи. Чего ты ко мне привязался? Целое утро. Где он, куды он? Что я тут, за порядком, что ли, глядеть поставлено? Что я, милиционер Даннилыч, что ли? Проклятущий старый. Как это я 48 лет выдерживал? Не баба, полынь горькая. я. Господи мой батюшка, за какие такие грехи навязался мне на шею такой лешей? Будет вам ссориться. Опять взял очки. Вот привязался-то на на сено здоровье. Ты куда, Паша, собралась? В райком. Здорово, старина. Здорово. Вот, на дне моря нашли. Пароход. Пятнадцать лет лежал. Неизвестно даже, кто утерял. А нашли. А тут на тебе, живой человек и пропал. И у нас дед часто на границе находит то, чего не теряли. Не уйдет от нас, найдем. Сыночек наш родный. Возьми, Паша. Ну, бывайте. Ну, ну. Петро Бранник здесь? Нет. А где же он? Выслали на север. А Михаила Щербак? Выслали. А Павло Середа? Выслали. Ну а Тарас Корнев? Где же он? Что, убили? Да? Убили? Нет. Орден дали. За канал Беломорский. Тарасу, Орден? Что же это? Под корню С кем же работать? Выходит? Ты один остался? Ну что ж, будем с тобой работать. Как работать со мной? Что ты? Что ты? Что ты? Довольно дурака ломать. У Петра Бранника 500 рублей брал? А за и чё? Так. А у Серды 300 рублей брал? Ну, ну и что ж. А то, что эти деньги не их, а наши. Мы тебе их дали. И расписка на них твоя у нас есть. Господи, что же это теперь будет-то, а? а? чего бы ты хотел? Уходи отсюда, уходи скорее. Прошу тебя. Как брата прошу, уходи. Никуда я не пойду. И ты меня слушаться будешь. Одна веревочка нас связала. И запомни, если ты меня выдашь, то и тебе конец. В ближайшее время начнутся маневры. Мы должны узнать не только, какие части в них будут участвовать. Сколько танков, самолетов, артиллерий. Мы и сорвать маневры в этом районе. Так. Отравим колодцы, заразим весь район, не будем портить, где только возможно. С кем? С кем ты будешь заворачивать такое дело? Мужик ничего не тот пошел, ходит он сытым, обутым, не подходит до него. И дорожка наша становится все уже и уже. Трудно стало ходить. Трудно. Чего не поделаешь. Сила. Ничего. На силу есть сила. Зенюк приказал. И люди будут. Зенюк? Тот самый. И он? И он. Да не один он. Хм. А ты говоришь, дорожка узкая. Да мы по этой дорожке нашей армии поведем. Война! Война! Все сметем! Скорее бы. Паша, наш председатель. Хозяин? Твоего напарника задержала. Она? Она. Еще восьмерых раньше. И что в ней? Баба. Придушить, что плюнуть. А сила, советская власть. Гадюка. Убрать ее надо. На таком месте свой человек нужен. Если ее не будет, то тебе быть председателем. Председатель? А что ж, я лучший бригадир в колхозе. У всех на виду, меня все знают в почете. За советскую власть жизни не пожалею. Я иду в город, а ты жди. С той стороны будут передавать сигналы, запишешь. А 18-го, на Малинике, у оврага, встретишь человека, он назовется Мюльнер. Ты ему передашь и проведешь до границы. На днях я вернусь. Кто? Кто там? Это я. Открой. Сейчас. у нас в районе, красную армию встречаем. Я за наш колхоз обязательно продала. Нужно колодцы проверить, фураж подготовить. Повешь, чтобы отборный, подводы починить. Ну, одним словом, сам понимаешь. Ты у меня и тут, как всегда, правой рукой будешь. Не подкачаем? Встретим Красную армию как надо. На меня, как на себя, надеюсь, Пашенька. Встретим. Ну-ну. Ну как? Встретим Красную армию? Встретим. Вот он такой, а мы лучше. Вот какие клешни. Смотри, кажется, чужой. Всегда тебе кажется, что чужой. Это дядька Игнат, дядька Игнат. Обознался. Игнат направление был. Как направление? Да так. Вот я говорю, что чужой, а это Ванька, Игнат за Игнат, Эх ты, баба. Я с своей больше играть не буду. Ну и не надо. Постой, постой. А ну рассказывай по порядку. Какой чужой? Я ее еще заметил, когда от огорода дядьки Игнат выходил. Он так тихо хладка переходил. Я говорю, Ваньке, чужой. А он говорит, это дед Кигнат. Так я же его кричал, а он отзывался. Ага! Надо было, ребята, самим посмотреть, что за человек. Так я шател, это Ванька. Ванька, Ванька, а тебе рак за ногу кусил. Ты все равно бежать не мог. Как не мог? Да, не мог. Эх, Ленька, Ленька. Маху ты дал. Дайте коменданта по участка. А почему ты думаешь, что это чужой? А может это свой кто? Своему ночью. На том берегу делать нечего. Если своему в город надо, он по этим маскам не ходил бы. Почему? К тому же через железнодорожный мост в два раза ближе. Хороший из тебя пограничник Лянька, выйдет. Вырастешь большой... Я тебя в свой отряд возьму. Пойдешь? Пойду. Только ты, да-да, старый будешь. Я сам команд буду. Ладно? Ну, ладно. Ну, а теперь, ребята, давайте на речку купаться. Несомненно, это все тот же нарушитель. Его кто-то скрывал здесь, в колхозе. Товарищ Левов, поезжайте в штаб, доложите начальнику штаба. Пусть свяжется с городом. Странно. С огорода Игната. Странно. А чего здесь странного? Мало ли кто ходит ночью по чужим огородам. И зря ходит. На границе живем. Тут без обиды друг друга проверять ножи. Я без тебя знаю, что у меня в колхозе делается. И своих людей я знаю. Всех ли знаешь? Ну вот скажем, Игнат. Хорошо ты его знаешь. Знаю. Кто лучший бригадир? Игнат. Кто во время пожара спасал Селяц, Игнат! Он с моим отцом, партизан, под одним кожухом спал, одной ложкой ел. Я ему верю, как самой себе. Ну, я так верить не могу. Не веришь? Мне не Он веришь? Сколько раз говорил ребятишка. Заметьте кого, зовите взрослых. Нет, черти, раками занялись. Я так думаю, Михаил Антонович, это тот самый. Только кто его прятать мог? А ты думаешь, его прятали? Прятали. Мне что столько дней в лесу высидишь. Не иначе, как в избе отсиживался. Алексей? Где вы это взяли? В городе заказали. Вот и мне надо заказать такой же. Лучший мой друг был. Люди собрались? Собрались. Пойдем. Михаил Антонович без нас разберется. Поспел, убирать можно. Можно. Аккурат завтра час. Добре. Завтра начнем уборку. По поручению нарковного дела Белоруссии разрешите вам вручить подарок наркома за активную помощь пограничникам. Спасибо. Точка, тире, тире, точка, точка, тире. Выставляй посты на ночь. Ладно. Знаешь, кому? Что, что ты? Домой шел? Да вот заслушался. Хорошо играет Костя. Всегда был такой веселый, радостный. А теперь хмурый какой-то стал. Будто подменили тебя. О чем мне быть веселым? как не знаешь. Люблю я тебя. Столько лет ждал. Надеялся. Знаю я. Не чужой ты мне, Игнат. Но люблю я... Борового. Сердцу не прикажешь. знаю, слов он мне ласковых не говорит, на людях сторонится. Скоро маневры начнутся. Я не штаб, мне не сообщают. Сюда, а нам сюда. Будьте здоровы. Светочка, простудисься, от не а. постой, постой, застегнись, простудисься. Куда ты идешь-то? Не твоего ума дело. Дело государственное. А, ну-ну. Ну, я скоро. Стой. На уши вернулся. Вот когда он только успокоится? Сказал, через час вернусь, а вот уже два прошло, а его все нет. Придет, когда управится. Придет. Вот он пришел. Поди по покличь его, то будет с народом целый час лясы точить. Простыл небось и есть хочет, иди. Hungry. don't know. Товарищи бойцы, сегодня мы расстаемся с другом, погибшим на боевом посту от руки озверелого врага. Враг этот пойман. Он в наших руках. Но тот другой еще не пойман. Его скрываю, И, может быть, этот предатель находится здесь среди нас. Он живет нашей жизнью. Он дышит нашим воздухом. Но мы его найдем. Мы найдем и тех, кто ему помогает. Они ответят за отобранную у тебя жизнь. Прощай, дедушка Андрона. Память тебе будет вечно жить в наших сердцах. Твоим именем мы назовем нашу заставу. Мы песню сможем о тебе. Ты любил нашу родину и ненавидел врагов. Прощай, друг. Кто там? Свой. Дела-то какие у нас, слышал? Слыхал. В городе никого нет. Всех наших забрали. Но я все-таки кое-что достал. Ну, а Антона Зинюка был? Тоже забрали. Зенюка, такого человека 10 лет держался. На каком посту? Чистку прошел, от процесса выкрутился. И до меня доберутся, не сегодня, не завтра доберутся. Я сам еле ноги унес. Армия идет на маневры, кругом посты, с трудом пробрался. А земля под ногами горит. Уходить мне надо. Нет, ты останешься. Ты нам здесь нужен. Работай на них. Заслуживай доверия. Тянись вверх. Помни, чем ты выше, тем лучше. А уходить мне надо. Да не уходить, а спасаться. Как? Ты пойдешь и меня предашь. Предать? Я уйду сегодня ночью. А ты в 6 утра пойдешь на заставу и скажешь что видел человека в лесу. Пусть ищут. Следы мои найдут, а я к этому времени буду уже там. Понял? При такой игре я ничем не рискую. А ты, ты выкрутишься. Верно. Я так и сделаю. Кто там? Это я. Сейчас. Выставь людей на посты, а сам иди на малинник. К бывшим хуторам. Ладно. К бывшим хуторам. Нет, я его не выдам. Я его убью. И дело с концом, и опять мне доверие. Пойдешь малинником, оврагами, мимо бывших ударов, самое глухое место. А мне председатель в город посылает. Ну, с Богом. Прощай. Кая тюрьма дали на Игнат. Не знаю. Пускай собаку. Есть. Альтернатор, альтернатор, альтернатор, альтернатор. Антоныч приходил, тебя спрашивал, беда, Пашенька. Да что случилось? ты везде ищут, найти не могут. Постой, а? Пашенька, постой, Паша! Идем в деревню. Зачем? Нужно. А что? Случилось что? Да нет. Ничего не случилось. Идем. Пойдем. Не пойду. Почему? Не могу, нельзя мне уходить отсюда. Пошли. Ждешь? Диверсанта ждешь? Паша, прости, Паша. Я виноват. Они запутали меня. Я дал расписку. Пашенька, я старался, работал, хотел исправить. Пашенька, ведь я же был другом твоего отца. Поверь мне. Прости, Пашенька, ведь я же... Я... Я... Люблю, люблю тебя, Пашенька. Что? Чья взяла? Ты думала, Игнат свой человек? Нет, у меня вера другая. Я своему Богу молюсь. И я тебе верила, как отцу. Предатель. Предатель. Верила... Как к отцу. Так я, я твоего отца и выдал. Ты? А? Ох, ненавижу вас всех, а больше всего тебя ненавижу. Что? Игнат тебе плохо. С Боровым хотелось так не будет все это! Я так верила ему. Он старался. Был первым. Прикидывался другом. Друг. Да, Пашенька, дружба великая вещь. Но ты забыла, что нас окружают не только друзья, но и враги. А враг гораздо хитрее и умнее, чем мы привыкли его считать. И вот если ты поверишь раскаянию врага и по дружбе просишь ему, он все равно о себе напомнит. Где он сможет, он будет стрелять, сжечь. Где нужно, он зальется слезами, а ты ему не верь. Он будет каяться, не верь. У большевика не может быть ватное сердце. Добей врага, иначе он сам тебя убьет. Все это я поняла, но поздно. Вот ты слепо верила Игнату, Убийца твоего отца, предателю Родины, и ты сама чуть не погибла. А погибнуть нельзя, еще столько хорошего впереди.